Здравствуй, мир! И сегодня очень такой своеобразный для меня тест, но с другой стороны, как бы, ну так карта легла, почему нет, в конце концов. Сегодня я тестирую широченный лыжи Лайн на достаточно жесткой трассе обычного курорта, обычном вельвете. Поехали! Ну, как бы, странный, не странный, но, тем не менее, я катаю фрирайд давно и очень много. Я регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда, например, мы приехали кататься в хороший, казалось бы, курорт, но там со снегом не сложилось, потому что давайте положим руку на сердце, мы планируем все выезды, ну, не мы, а там. Большинство фрирайдеров, обычных любителей планируют свои выезды, там, за год, да, и никак невозможно подгадать снег и прогнозировать его. И вот, в частности, там, в этом году я приехал в Гудауре, все хорошо, обычно снега дофига, ну снегопадов нет, как бы, да. Все, трассы жесткие, даже вне трассы жесткая. И вот как-то надо кататься, потому что мы один хрен приехали. Да? Таскать, 53 пары с собой лыж, да, с учетом того, что ты реально едешь именно для фрирайда, но да, за но как бы снизу нет. И вот, вот ситуация обычная, да, вот такие лыжи мы купили, лайн вот с сакана, приехали, и вот как бы снега нет. И вот я вот на них выехал на трассу. Что можно сказать, как бы в принципе могу сказать, что лыжа меня на трассе в принципе порадовала, ну настолько, насколько может порадовать лыжа с такой геометра и такой категории на трассе. Вот, пора у меня то, что они очень комфортно идут, мягко не бьют ноги и при этом они не теряются на жесткой трассе, даже на ледяных участках они не облажались, они цепляются при всей этой вот своей безумной геометрии, у меня не было проблем с контролем я не очковал, но ну, вот у меня не было такого, что я корову на льду вот, по ритму катания лыжи очень короткорадиусные, то есть 13-14-15 метров, потолок в скользящем повороте но карвинга, карвинга я в них не нашел ну, такого, знаете, хорошего Который можно было бы назвать карвинг Естественно, на любой лыжи, в принципе В очень статичном одном положении Можно найти какую-то точку, в которой она прогибается в дугу И как-то едет, но Говорить о том, что в этих лыжах я там ба, там, Да, там Вдруг вспомнил, какие, как, как я катался там Когда-то на славанках или на гигантах зажел карвинг, нет Вот, Но в целом могу сказать, что Да, на этих лыжах Можно скоротать ожидания снегопада Можно Они даже на льду не... Превращают катание в кошмар. С другой стороны, я понимаю, что на тестовом экземпляре были достаточно острые канты, потому что их там не забывали точить. Вот Я, например, сам лично страдаю тем, что на фрирайдных лыжах я канты не точу практически. Вот. Все, у меня руки не доходят, как бы, и выходя на жесткую трассу, чувствую себя немножко так как корова на льду, но в принципе я как бы нормально с этим справляюсь, не, не знаю как бы как у меня это происходит, но как-то меня это не коробит, вот и не напрягает. Но я знаю, что многих напрягает. Но вот эти лыжи как-то вот да, они мне позволили покататься нормально, и я могу сказать, что это катание было нормальным, то есть это не было какой-то вот такой сиротской версия там от, от безысходности. это было вполне себе да без огонька, без задору, ну но нормально, нормально. Просто покататься, там, поизучать курорт, опять-таки, да, поискать какие-то возможные места, там, интересных фрирайд-маршрутов, пофотографировать, позаниматься просмотром трассы. Да, отлично, вообще нормально, в общем-то. Не утомляют, ноги не убивают, сохраняя силы. Я говорю: вот да, ждем, так не надо сидеть там в баре бухать. Да. Вышли, покатались по трассам, посмотрели снизу на то, что там предстоит катать, пофоткали, сделали фотоанализ, там, попланировали линии, там, по там, анализировали ориентиры возможные, ну, как бы, все, вот эти лыжи, в принципе, да, они позволят это сделать прекрасно, хорошо отлично, вот. все, больше сказать нечего мне про них, я не знаю, как в целении они едут, я не знаю, буду искать, проверять, пытаться, пробовать, но, так вот, пока так, пойду за следующими, чтобы не пропустить лайки, подписываемся, больше катайтесь, пока!